хотел бы рассказать про нашу группу вконтакте в котором мы разыгрываем много танков и золота, а также проводим конкурс разведчика, дамагера небольшой мини конкурс а также конкурс танковик а также гайды, стримы и новости ссылка под видео Всем привет! Стартовала линия фронта, которая будет проходить у нас каждый месяц по неделе. и мы хотим поиграть, мы хотим пофармить покачать, но есть танки из всех танков, которые лучше всего подходят для данного режима. И про эти танки я хотел вам сейчас рассказать. Перейдем, как я думаю, сначала к ЛТ-шкам. Если посмотреть на ЛТ из премиум класса, то лучше всего для данного режима подходит Т-432, который у меня есть, который я уже тестировал. А также его может, не то что аналог, но равный ему, это Т-92. Т-92. Тоже отличная ЛТшка и идеально подходит для данного режима. Но лучше всего, по моему мнению, подходит именно 432 Причем для рандома то же самое. Помимо, прокачиваемых, помимо премиум танков, есть еще и прокачиваемые танки, которые также неплохо заходят. Из тех танков, которые я посоветую, можете взять почти 12 тонн. Очень хорошо для данного режима. И, к сожалению, у меня пока еще не выкачанный, но все-таки, я думаю, идеально тоже зайдет. Это Лункс или как его там, 6 на 6 Данный танк тоже, мне кажется, хорошо зайдет, потому что у нас много открытого пространства. И этим можно просто действительно пользоваться. Можно летать, не снижая скорости по всей карте, светить и даже поднастреливать. Поэтому данный танк я тоже посоветую тем, кто успел, естественно, его выкачать. Дальше я хотел перейти к премиумным ПТшкам. Которые подойдут для данного режима. Ну и естественно подходит э, Скорпион Г. Куда уж без него данный танк по-моему везде подходит. А, помимо всего прочего подходит его аналог. Э, советский со 130 пм К сожалению его нету. Но это в принципе идентичные танки. Они почти ничем не отличаются. А, также хотел бы посоветовать. Э, из премиум танков это ВАЗика вз 120 GFT. Э, тоже очень хорошо подойдет для данного режима. Имеет неплохую, в принципе, броню, в отличие от двух предыдущих танков. Может где-то что-то там все-таки вытанковать. Также имеет хорошую динамику. Может крутиться, вертеться, менять фланги. Поэтому данный танк тоже зайдет. Ну, и альфа, естественно, неплохая. Также может зайти вот этот вот танк. Это CDA-105. Да, да CDA-105. Тоже неплохой кустовой танк. S-T-V-S 1 тоже подойдет, неплохо так э, может настреливать в данном режиме, но лично мне не зашел. Но для данного режима все-таки он хорош. Из э, прокачиваемых танков я бы посоветовал, скорее всего, наверное, Борщика вот, для прокачки. Ну и есть аналог СТРВшке Юдис. И Череотера, британскую ПТшку, которая тоже такие неплохо заходит в данном режиме. Если посмотреть на СТшки, то среди СТшек я бы посоветовал из премиум их начнем соответственно. Это Проджета. Идеальный танк для данного режима. Вообще, честно, барабаны в данном режиме очень сильно роляют. Прям, вот, прям очень хорошо заходит. Поэтому Проджета я вам рекомендую для данного режима. Также очень хорошо зарекомендовала себя Лорка 40-тон. Тоже прям вообще, ну, барабан, в общем. Неплохо заходит Т-54. Первый образец. Все-таки лобовая броня у него неплохая. Поэтому играть от башенки и настреливать он может вполне себе комфортно. И из этих танков еще подойдет, ну пока еще премиумных это Прима Виктория. Потому что имеет та же крепкую башню. Ну, ФВ-4202, в принципе, тоже сюда подойдет. Из прокачиваемых танков я посоветовал бы скорее это P 44 Пантеру. Вот это вот. Это аналог проджета. Тоже барабан и неплохой танчик, тоже хорошо зайдет для данного. Рандомчика, для данного режима. Еще посоветовал Т-44. Это, в принципе, почти то, как т первый образец, тоже хорошая башенка. Ну и у кого есть Ростелеком Т-4410, ну, в принципе, больше относится к фремам. Вот, из СТ-шек, в принципе, я ничего такого особо больше не вижу. Что, честно, очень хорошо заходят ст с крепкой башней. Крепкая башня, хорошие углы и вот барабан. Вообще, просто идеальное сочетание. Если перейти к тяжам, то тут ну, ничего такого удивительного я вам не скажу. Очень хорошо зайдет этот защитник. Очень хорошо себя показывает а, тот танчик, который на ногу от многим выпадал, из 3 -м. С барабаном тоже довольно-таки неплохо зайдет. Также из барабанных тяжей, если у кого есть, это само СМ. И лобовая броня, и барабан, в принципе, динамика, всего у него присутствует. Из премов еще хотя бы выделить два танка. Это 50 ТП. Фактически тоже, мне кажется, защитник, как я на нем играю. Очень хороший танчик. Тоже хорошо себе рекомендуют броня, все у него есть. Вообще броня в этом режиме очень сильно заходит, потому что мало кто играет на голде. Ну вот реально мало. В основном все играют на ББшках, поэтому все тяжесть с хорошей броней здесь в принципе чувствуются более-менее. И последний танк, который хорош ну, в начале, можно так сказать, развития событий, когда мы только начинаем играть, это вот этот вот наш вк 168 01 наш велосипед, ну и его аналоги, соответственно. Очень хорошо себя показывает, в принципе, ХП есть, броня есть, жить можно долго, базу захватывать прям идеально. Из прокачиваемых танков я бы вам, конечно, посоветовал взять нашего старого знакомого дедушку ИС-3. Помимо всего прочего, также хорош окажется у нас польский танк, это 53 э, ТП. Кстати, вкачал себе десяточку, знаете, Прям мощь, вот прям мощь, но взять можно только 53 ТП. Также у нас неплохо зайдет Эмиль барабаны, не самый лучший, конечно, вариант, но все-таки углы у него есть, барабан есть, ролять может тоже довольно-таки неплохо. Соответственно, хорошо зайдет у нас то же самое, как и зашла СТ-школора 40 тонн, это 50 50100, тоже очень хорошо зайдет. Ну и хотел бы еще сказать про один танчик. Это у нас очень хороший танк. Это британский тяж Кайнарван. Кейнар... Кейр... Вот так вот, как прочитал. Тоже очень хороший танк. Зайдет. Вот прям очень хор... хороший ДПМчик. Хорошая башенка. Тоже можно неплохо отыгрывать. Вот это мое мнение. Ну, про арту не рассказываю. В арте, честно, я говорю, не сильно разбираюсь. Но в принципе, я и не играю. Мне кажется, арта зайдет любая. Ну, тут на любителя. Вот, в принципе, мой э, небольшой такой топчик тех танков, которые я бы вам порекомендовал использовать в данном режиме. Если вы со мной согласны или не согласны, пишите в комментариях, его будет интересно послушать ваше мнение. А с вами был канал ВДО Стримов, ведущий Анигилятор. Пока-пока.